Привет, я Шок, и на самом-то деле в CSGO выходили обновления за последние две недели, очень интересное. Все начали снимать ролики в... на ютюбе, новый античит, новый античит, мы спасены, читеры ушли, Программа не будут запускаться. Но нет, все далеко не так Я уверен, что 90% игроков думает, что античит обновился Но это вообще не так И этот доверенный запуск, это такое дерьмо В этом ролике я запущу катку в доверенном доступе Ну и покажу вам, там есть читер или нет Ну а дальше я в новой доверенной CSGO, где чужие программы запускать нельзя Запущу читы. И посмотрим, забанят меня там или нет. Ну, я тебе желаю приятного просмотра. Это проверка читов <coughs> в CSGO. Чуваки, надеюсь, комментариев не будет про то, что Эрик, ты с читами играешь, Эрик, ты подрубаешь читы. Понятное дело, проверял не я. Молодые люди, не забываем ставить лайки давайте наберем под этим роликом 30 тысяч лайков. Я жду от тебя. Видите, как только ролик набирает 30 тысяч лайков, ролик с серваком в CSGO 2013 года будет пораньше. Как-то так. Let's go. Прямо сейчас мы запускаем матчмаки на карте Mirage Это самая распространенная карта для читеров Выключен Prime Включен доверенный запуск То есть все по сути правильно И сейчас мы посмотрим Насколько это правда Что Валив запретили некоторым читам Включаться просто в CSGO Поэтому сейчас все это проверим Хотя знаете, я очень сильно уверен Что ничего не изменилось И сейчас мы попадемся на читеров Хотя и даже непонятно на каких званиях Слишком большой разброс Так, ну что ж, начало игры Пока что... Никаких нет подозрений, пока никто не крутится. Еще куда идем? Какие предложения? Да, подам можно выйти просто. Да. Я на плюс буду просто бегать. Ну 57 дал. Хорош. Так, ну что, первый раунд у нас есть. Пока никто не парился с штами, все хорошо было. Давайте бы быстренько выйдем. Да. Kitchen. я не знаю они просто лагают бегают туда-сюда ну по факту если говорите читеров там нет чел про спрашивает меня через букву о по позвонки даже флешки кидают нет О, моя первая ну, смерть. Давайте подаводим, чуваки, просто бегайте со мной, со мной по-братски. Закупайтесь на все на последние деньги. Просто выбегайте, не бойтесь. Все. Двое джангл стоят. Машина есть. Да, давайте, давайте выходить, выходите, пацаны, прыгайте, а, давайте быстрее, alba. пацаны, прыгайте. Странно, странно. Даксон. Мидл, давайте пробовать. Он дергается. Ну да, он дергается, но там пока ничего очевидно. Давайте под Б. Постойте, постойте, постойте здесь. Давайте на пода пойдем. Сейчас закатоть тому, что здесь будет челик на Т-базе. Прям сейчас на Т-базе челик уже. Ну, они просто знают про нас. Че... Короче, ладно. Там у первого, скорее всего, ха Погнали. Давайте. Там Снегурочка с скорее всего. Да, да, да. да. А, Ах ты. я понял. Друзья, ну что вы можете заметить Все-таки катка не без читера Снег дурочка Все-таки с ВХ я кинул репорт Ну, что ж поделать Очень сложно идти катку на Зача. этой платформе без читов И кстати, самое главное, что он не появился изначально Когда он понял, что я буду отстреливать Когда я понял, что он, скорее всего проиграет Он подрубил Такая вот ситуация а, у него еще и доводка Понял. есть. Б есть. Софи. Да. А, там стоит джангл. Ну, на самом деле, у меня нет желания продолжать играть в эту игру сейчас. Ну, именно в Watchmaking. Молодые люди, я хочу вам объяснить этой каткой то, что ничего не изменилось. Вот просто вообще ничего. Поэтому не надо верить тем слухам, которые вы слышите. Тем роликам, которые делают ютуберы о том, что новая Go, новая антич и так далее. Нет, вообще ничего не изменилось. Я сделаю следующий ролик, когда что-то изменится Сейчас вообще ничего Я вам это сейчас докажу Мы с парнем, который разбирается в читах очень сильно Всю свою карьеру на этом построил Он вам покажет, как он включит читы в CSGO И зайдет в матчмейкинг. Ну и как раз таки этот парень расскажет вам, что это такое Зачем это добавили в античте И... Зачем это нужно? Так что, погнали Так, сейчас э, я позвал в Дискорд Самого известного по читам человека И он покажет вам, как он включит э, любой чит Вообще любой И он сработает в CSGO То есть, э, сейчас, э, после этого античита, ничего не изменилось Так что, ваши догадки о том, что это что-то исправит Это совсем не так И я вам сейчас это докажу э, Да, это, конечно, весело все. Но прикол в том, то, что вообще ничего не изменилось если человек особенно катается с приватным читом то он даже не заметил этого обновления <свят> даже если бесплатным то уже выложили фиксы уже даже в паблике лежит инжектор который все это дело обходит и любую дел можно инжектировать. более того можно закидывать и делу в папку с windows system32 и также любым инжектором джек с этих папок новый в кавычках античит он не видит так значит значит ты хочешь чтобы я запустил одновременно <свят> много читов к из да? Да нет, по одному, зачем сразу несколько, сразу? Я правильно понимаю, то что это обновление просто просит сертификат, который доказывает, что там нет вирусов и так далее? Данное обновление, оно закрыло те дырки, которые не должны были вообще существовать в принципе, то есть, которые должны были закрыть еще на старте 10 лет назад, CSGO. То есть, раньше мы, как мы делали, смотри, то есть, мы заходим, диск C, диск C, программ да, файл, находим здесь Steam, и вот она наша дырка. DL Crash handler, То есть мы брали с общего доступа бесплатный чит переименовывали в этот хендлер. просто здесь его в папке со Steam заменяли, запускали Steam Case Go, и у нас через Steam это DL injective, И мы напрямую сразу могли через Steam inject и спокойно играть с любым читом, при этом не отлетать, естественно. Значит, первым делом, что я сделал, это мы сейчас запускаем первый софт, это софта, Кряк, кряк Rage Soft. Все, Видим то, что инжектор чита нам пишет, ожидаем Steam. Но Steam пока что не запускаем, так как мы хотим сразу несколько что, да, запустите. Далее запускаем следующий, счет. так, запустите. Подготовка. У нас заполняется полоска. Все, сейчас у нас тоже запустить игру. Ожидание происходит. Теперь, значит, далее этого же нам мало, поэтому мы запускаем еще и следующий софт. Уф. Так, значит, все, мы запустили. И у нас этот чит, третий, сам запустил Steam. То есть удобно, да? Черный экран, появляется CSGO. Еще один звук сейчас был. Пипип. -пип, это второй у нас инжектор прошел. Итак, Вау, отлично. Красиво. Да, значит, это первый сот. Он сразу же появился у нас. Но. Давайте мы нажмем на инсерт Еще раз нажмем на инсерт Оп, у нас появляется второй наш сол. Первый, сейчас менюшка закрылась Давайте мы бесплатный игры. Оп, у нас Игра вылетела, CSGO, сделали крутое обновление. Не сможешь играть, бро Да, все, зашло Значит, короче, у нас просто произошел конфликт читов Сразу несколько Они, видимо, по одному и тому же принципу Пытаются что-то с CSGO получить И кто-то кому-то мешает У меня, по сути, Два софта, из первого у меня работают, значит, GoF, ESP и чамсы. вот сейчас это наглядно видно, да, больше ничего нет, то есть из ВХ. Теперь мы сейчас закрываем одну менюшку, переходим во вторую менюшку и здесь активируем, мы нажимаем «Боксы». Вот, теперь у меня боксы появились, обрати внимание То есть, это боксы у меня работают уже со второго Софта, Не, я могу, то есть В разных читах включать разные Функции, то есть, в одном чите, допустим, я включу АИМ и ЧАМСы, в другом чите Я включу, допустим, боксы и БХОБ Грубо говоря, Но, только, смотрите Прикол уже в чем, то, что на Обычных серах, дед матч Обычный режим, здесь лучше Работает, грубо говоря, античиты Нежели на финансальных серах матчмейкинге Потому что здесь за рейдж Тебя кикнет, то есть, здесь сервер Пали то, что ты используешь антимы, твои углы, короче, кает и ты отлетаешь. А, можешь сейчас зайти на Собишок. А, выбери дм Мне просто нажать на него и Джойн, да, да? да? Но меня сейчас сразу забанит, если кто-нибудь убил. поздно. Все, у меня, у меня вообще даже крашну. Крис Гоу. А почему? Зашел на Сайпершок и я крашну okay, История. Сайбершок, подключаемся. Вы были навсегда заблокированы за использование запрещенного программы. Ребята, выбирайте лучше. У нас есть хвх сервера, вы можете играть щитами у нас, а можете играть без щитов. Окей, спасибо, я тебя понял. Все.